Привет, господа! Значит, находимся мы сейчас с вами в программе Corel Video Studio X8 Pro. Э -э здесь Pro не написано, но все-таки поверьте на слово, что это все-таки Pro. Значит, сейчас хотел бы вам показать э достоинства этой программы. Значит, можно сделать видеозапись, нажав сюда, вы выберете с помощью веб-камеры, с помощью любого другого устройства, которое подсоединено к компьютеру, видео поток и можете записывать все это на ваш компьютер. Также можно использовать вот эту функцию. Это функция для того, чтобы записывать с видеокамеры. Здесь же включится все для того, чтобы появятся многие кнопочки, которые для видеокамеры с помощью ее сможете вы делать, ну короче. Это для того, чтобы записывать с видеокамеры. Следующая вещь, которая очень мне нравится, это записывать с дисков и... Все, с дисков. Это Blu-ray диски и DVD. Что для этого нужно, нажав сюда. А, какие диски еще хотелось бы сказать? Например, лицензионные фильмы какие-то у вас есть, да? И вы хотите его иметь как файл, и чтобы загрузить, например, этот фильм, этот файл потом в интернет куда-нибудь или еще что-нибудь. Есть у нас также стоп motion, это у нас видео из фотографий. То есть вы сделать можете анимацию, очень интересная вещь, но это покажу вам в следующих видео. То есть есть вот такая вещь, очень тоже интересная и хорошая. Вот есть еще одна кнопочка, это видеозапись экрана что сейчас и происходит. Мы записываем сами себя, как говорится. Следующий пункт, это у нас, это значит была у нас запись, раздел, а теперь идем в раздел обработки. Для обработки у нас есть большущее количество э, дорожек, а именно, нажав сюда, мы узнаем, что у нас есть самая главная дорожка, и потом дорожка, которые, дорожки, которые накладываются сверху самой главной до 20 дорожек можете вы установить вот здесь и я установил 4 мне этого достаточно для супер видео супер там навороченного видео со всякими эффектами можно сделать так что 20 само то будет теперь у нас титры и субтитры у нас всего две дорожки потом у нас можно сделать дорожку она автоматически стоит всегда это комментарии комментарии вы можете своим голосом комментировать все что происходит у вас на видео или же другой какой-нибудь просто записать аудио вы хотите например это тоже можно потом сделать у нас еще есть музыкальные дорожки для музыки туда входят только файлы для музыкой только для музыки или же, например, вы берете видео, вставляете в, этот, в эту дорожку, а именно находятся они вот здесь, в эти две, вот здесь, то любой видеофайл превращается автоматически в музыкальный файл. ну не музыкальный файл, а аудиофайл. Вот так. Значит, у нас здесь уже все есть. Это я вам показал. Следующее, что у нас есть, это уже заготовленные... Эм, проекты, вы меняете всего лишь файлы местами здесь и все. И уже все у вас будет готово. Следующий пункт у нас здесь есть переходы между каждыми, между кусками видео. Это переходы. То есть нажав, взяв, например, вот этот переход, у нас будет выглядеть вот так. Видео А и видео Б. Вот такими кубиками оно будет меняться. С А на Б. Вот, далее мы переходим к разделу редактирования титров или же субтитров. Вот. вот, здесь это находится у нас, вот они эти два, эти две дорожки с редактированием титров. И у нас есть еще опять же здесь уже за образцы, поменяв текст, всего лишь можно будет написать именно вот так или вот так, как угодно. Здесь у нас есть некоторая, я не знаю, как этот раздел назвать, это графика написана, значит здесь у нас образцы цвета, такие есть образцы, потом есть у нас просто цвет, например, вам нужно что-то на дорожке красненькое, какая-нибудь может быть фигурка красненькая, там потом тоже позже я вам покажу, как это все делается. Есть у нас рамки, то есть вот здесь вы, на месте черного у нас будет видео про, пробегать. Есть у нас всякие объекты, то есть, например, в виде печатей, потом есть у нас анимация, это все анимация. Вот, например, возьмем вот эту и сейчас посмотрим, как она выглядит. Видите, выглядит она вот так. Это, например, может быть в, в начале вашего видео или в конце. Вот здесь побегут титры, например, или же здесь, там какой-то, знаете, вот как в, в этих передачах показывают, такое есть. Ну да ладно, переходим к следующему пункту нашего меню. Это у нас теперь эффекты, которые возможно у нас использовать на видео. Налаживать сверху. Значит, здесь уже показаны образцы, они двигаются, так будет выглядеть ваше видео, если вы наложите, например, вот этот файл в это этот эффект, или этот эффект, или этот эффект. Здесь их достаточно много, много, еще есть так, что каждый эффект можно еще обработать, что дает большее количество этих эффектов. Следующий пункт нашего меню это слежение за объектом. С помощью вот таких всяких штучек вы можете сделать, чтобы... Эм, двигалась фотография по какой-то объект двигался по вашему видео вот в форме вот то вот такой форме вот такой форме вот так просто прокручивался или же вот так спиралью пролетал в вашем экранчике может быть вот так как хотите сделать также можно свое собственное но здесь у меня своих пока нету ничего не, не сохранил просто я делаю какой-то нужный мне эффект и все переходим к следующему нашему разделу это выход то есть то что мы получим на конце нашего видео то есть в конце когда мы начнем уже его по-русски говоря арендовать используя взятое слово из английского языка значит у нас есть несколько форматов просто для того чтобы сохранить на компьютере у нас есть несколько форматов это avi mpeg рекомендую mpeg4 vmv это для windows обычно Потом есть такой move, он используется как правило для Apple продуктов аудио. Здесь получится на выходе просто аудио, и здесь можно выбрать то, что хотите, самим настроить так, как вам нравится. Здесь уже есть преднастройки, уже все сохранено, вы выбираете нужный вам формат, набер, набираете название и все, нажимаете старт и поехало дело. После этого у нас есть кассетное видео, на кассеты, чтобы сохранить, вот, ДФО, ну, по, насколько я знаю, это для кассет, потом есть у нас HDV, это типа высшего качества, типа, ну, насколько я знаю. Потом у нас есть возможность перекинуть на мобильный телефон или же смартфон. Есть у нас также на консоли, которые, э, например, как их там называют-то, Xbox и т.д. и т.п. Следующий у нас пункт это социальные сети. YouTube, Facebook, Flickr, я не знаю, что это такое, ни разу не видел такого сайта. И есть Vimeo. Вот эти три я знаю. YouTube, Facebook и Vimeo. Это мне знакомые. Здесь вы регистрируйтесь заводите логин и пароль с вашего аккаунта то есть youtube в данный моменте в данном случае пишите название вводите tags, tags теги а теги вводите и потом выбираете категорию вот выбираете значит категорию, здесь их достаточно количество ну, такой же как и на ю здесь выбрать можете чтобы это было открыто всем только для тех, кто имеет ссылку, или же приватная. То есть вы можете только написать в электронной почте, кому можно будет увидеть это. После этого всего вы в конце нажимаете старт, оно заканчивает видео, выдает его в интернет, само его там грузит, и все, оно у вас сделано и стоит в интернете. Следующий у нас пункт, это у нас за, э, сохранить видеофайл на DVD, Blu-ray или же простую флешку. Это я не знаю, какой-то там, без понятия, я, хотя здесь что-то написано. Простой файл сделать, написано. Ну да ладно, эм, с помощью вот этого файла, вот этого вот этого пункта меню вы можете сделать нормальное видео и закинуть это все на диск потом в, в кругу семьи просматривать это сделать это можно с меню меню можете также сделать свое собственное но там же также есть и меню которое уже э, было готово то есть уже есть образцы сейчас попробую открыть этот и вам показать как это выглядит внутри вот так это выглядит Здесь нажимаете, выбираете видеофайл, здесь выбираете проект вашего видео, здесь выбираете с диска что-то. Вот я вам уже говорил, что вы можете сделать копию диска. Ну, Есть, конечно, более легкие, более лучшие, так сказать, варианты сделать копию с диска. Но здесь вы можете с помощью вот этой функции еще сделать свое собственное меню для этого видео, которое вы сделаете копию. И сделать это все на диск. Вернее, на мобильный телефон. Все. Здесь дальше я вам не буду показывать, потому что это опять же большая тема и займет много времени. Идем далее. Есть у нас также функция 3D. Я не знаю, я не пользовался ею, поэтому вам точно уверенности не могу сказать, насколько это будет 3D. Это все нужно пользоваться. Все. Благодарю вас за внимание. Спасибо. До свидания.